Приветствую ребят на своем канале, с вами автор этого канала Александр И сегодня мы говорим о Суперкубке УЕФА. Прежде чем начать этот просмотр этого видеоролика, конечно же, поставьте лайк и подписочку Но мы запускаем конкурс Кто угадает один из первых точный счет, получит 5 долларов Будет один победитель Все, что вам необходимо сделать, это поставить лайк и написать ваш точный счет на этот матч Например, если вы напишете 1-0 и будет 1-0, вы выиграете 5 долларов на свою банковскую карту или платежный кошелек. Очень просто, легко проявляйте активность на нашем YouTube-канале, ну и, собственно, получайте призы. Ну а если после вас кто-то оставит 1-0 такой же самый счет, то, собственно, он не сможет получить выигрыш. Потому нужно поспешить, и вы можете быть одни из первых. Ну что ж, мы начинаем. Поединок за суперкубок УЕФА в этом году пройдет в Будапеште. И необычным он будет уже в том, что пройдет со зрителями. Правда, полных трибун еще не будет. Ну и трибуны, заполненные на 30%, будут гнать команды вперед. На данный момент обе команды владели уже суперкубком всего лишь по одному разу. Если Баварии потребовалось 4 попытки в 75-м, 76 2001 2013 и лишь в последнем матче 2013 года они завоевали этот титул, то Севилья с первой попытки взяла трофей в 2006 году. И потом еще 4 похода были неудачными 7 14 15 и 16 года. Так что какая-то из команд точно улучшит статистику и станет двухразовым обладателем Суперкубка. По моему субъективному мнению, этой командой однозначно станет Бавария. Дело даже не в 8-2 с Барселоной и не в 8-0 в последнем матче с Шалькой. Просто в прошлом сезоне Бавария показала фантастический результат. Выиграла чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов. При этом все свои 11 матчей они выиграли. Севилья тоже... Конечно, не сильно в этом отстало. Из 12 еврокубковых матчей только одно поражение в матче, который ничего не решал. И две ничьи На справедливости ради стоит отметить, что соперники были, конечно, поскромнее. Статистика говорит за себя. Если мы посмотрим, то Бавария проигрывала последний раз 11 января. И, собственно, 28 беспроигрышных матчей, а серия только из побед насчитывает 23 матча. Севилья же проигрывала последний раз 9 февраля 23 беспроигрышных матча. Серия из побед 7 матчей. Против этой Баварии... А точнее того фантастического футбола Который демонстрирует команда У Сивилии, конечно, шансы просто неверные Это и отображает в корректировках букмекерских контор Если мы посмотрим, то на победу Баварии дают 1x5 1 коэффициент На ничью и 0,5 и на победу Сивилии коэффициент 8 Конечно, может быть в этом матче что угодно Но я думаю, что же заставку взять, кроме победы Баварии. В целом, я бы рассмотрел, даже если рассматривать, обе забьют, то это очень рискованно. За тот ков, что предлагают букмекерские конторы, Бавария часто играет на 0. Также на тотал вообще небольшой коэффициент, ведь все ожидают голевой феерии. А может быть 3 и не залететь. В принципе, все реально. Я рассматриваю фору. Минус 1 на Баварию за коэффициент 1,51. Также можно рассмотреть победа первой команды, то есть Баварии и Total 2,5 больше за коэффициент 1,68. Это отличные, отличные коэффициенты. Если вы хотите рисковать, можно брать победу Баварии и тотал Баварии 2,5 больше за 2,02. Но это очень-очень достаточно рискованная ставка, так как Севилья, в принципе... Ну, хотя, я думаю, Бавария распакует и будут идти только вперед. В целом, давайте зафиксируем ставки. Самая наименьшая рисковая ставка это победа Баварии 1,33. 8 коэффициент Дальше идет ставка Немножко порисковее Фора минус 1 на Баварию за 1,51 У нас будет 4 ставки Дальше идет Победа 1 и тотал 2,5 больше в матче За 1,68 Это 3 ставки, которые В принципе более-менее надежные Но если мы рассмотрим Рисковую ставку, это 4 ставка Победа Баварии и тотал Первой команды, то есть Баварии, больше 2,5 за 2,02. Как вы считаете, пройдут ли эти прогнозы и есть ли у них шанс на проход? Пишите об этом тоже в комментариях. Ставим лайк, подписку на наш канал. Ну и до скорых встреч, ребят. Всем удачных ставок, удачных прогнозов, ну и, собственно, удачных выигрышей. Помните, что игра это... Собственно, игра и в ней можно выиграть, можно проиграть. Потому играйте с умом, играйте разумно и ставьте тоже разумно. С вами был Александр. До скорых встреч. Пока-пока.